Сокровище жизни неисчерпаемо, но знать его может только сердце поэта. Любовь – единственное существующая поэзия. Вся остальная поэзия – только ее отражение. Поэзия может быть в звуке, поэзия может быть в камне, поэзия может быть в архитектуре. Но в основе все это – отражение любви, уловленное разными средами. Душой же поэзия остается любовь, и те, кто переживает живую любовь, настоящий поэт. Может быть, они никогда не пишут стихов, может быть, никогда не сочиняют музыки, может быть, не делают ничего такого, что обычно считается искусством. Но те, кто переживает живую любовь, кто любит всецело, безгранично, истинный поэт. Религия истина, если она создает вас поэтом. Если она убивает поэта и создает так называемого святого, это не религия, это патология, своего рода невроз, облаченный в одежды религиозно терминологии. Настоящая религия раскрывает в вас поэзию, и любовь, и искусство, и творчество. Она делает вас чувствительнее. У вас становится больше жизни, и само сердце бьется по-другому. Ваша жизнь больше не скучное, застывшее явление. Она вечно удивительна и каждый миг открывает новые тайны. Сокровище жизни неисчерпаемо, но знать это может только сердце поэта. Я не верю в философию, я не верю в теологию, но я верю в поэзию.